здравствуйте уважаемые дамы и господа приветствую вас на своем канале карта вы выиграем на пк и мы сегодня с вами продолжим играть грандер Школа школы страха в прошлой серии мы очень сильно облажались и поэтому мы продолжим заново-заново изучать этот новый мир то бишь я его уже изучил но мы с вами продолжим прохождение так ну ну вот она наша смертельно смертельная комната которая нужно пройти, обойти всю и попасть в то здание Так, у меня нет пушки, это плохо Я надеюсь, что по дороге мы ее найдем Эту пушку на Надеюсь на это, блядь Надеюсь, что он меня не заметил Сразу же только это очень классно Сейчас мы немножко постоим здесь, отдохнем, покурим Все, там главное кнопки правильно все Мы нажимали так. А как? Как ты вылез отсюда, мать твою? Ладно, будем бдительнее. Что? Да я упал. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь. Это подвал смерти? Боже мой! Где я нахожусь? А, но это уже не смешно, честно. Так а это что летает он у меня? Так, уточек мы не трогаем. Помните, да? То, что если наступаешь на уточку, значит мистер Хай за, за тобой охотится. Это очень плохо. Уточка для нас это плохо. Я уже два раза на, на, натыкался на эту уточку. Но сейчас, сейчас я посмотрю. О, кто, это см, кто это смеялся? Только что кто-то посмеялся. Так, как мне... Как мне... Блин, здесь не получится так. Ребят, как я обычно делал. Заперто. Так, давайте вот здесь спрячемся. Мистер Хай за нами не побежал. Это очень странно. Так, нам, нам осталось пройти один свет. Побежь камеру. Камера, камера, камера. камера. Я пошел. Это не страшно. Как кажется. Другом камера заперто. Мне назад возвращаться. Вы шутите? Ха. Как же меняется она постоянно? Не, мне, мне так не интересно. Я хочу попасться опять к мистеру Хайпу. Потому что я не знаю, куда идти. Одно препятствие, и мы с вами уже будем... Так, быстренько, быстренько. Стул. Очень сильно мешает стул. Блин, ну ладно, я лучше попадусь тогда. Да, лучше было бы попасться, серьезно Потому что непонятно Мне нужен ключ Я провалился, по-моему, вот здесь Прям вот здесь провалился И все Так, а чем мне открутить? Давайте посмотрим, может Ключ Отлично Как я и думал Бум. Паркурить я отлично же умею ладно так надо равномерненько попасть сюда и открутить вот эти две гаечки уже получше дышать даже свободнее стало я прям аж восхищен мистером хайпом особенно его подвалом так ну мы его вот здесь спускаемся или здесь спускаемся нам поудобнее спуститься. думаю что вот здесь и вот здесь Тут мы спустились. Но нам нужно найти пушку. Чем быстрее мы ее найдем, тем лучше. Я могу успеть. Давайте рискнем. сразу. Опа, есть. Пушку я забрал. Какой же я молодец, а, оказывается. Куда хочу. Так, ну. Здесь мне терять нечего, я думаю. Поехали дальше. Здесь полегче будет. Так, проходим первую. Проходим первую, где вторая. Вот она вторая. Вот здесь останавливаемся чуточку. Все. Мы практически уже в здании будем. Да, отлично, отлично. Все. Стреляем в стену. Блин, мне надо же спрятаться. Надеюсь, он меня здесь не найдет. Немного пошумели. По полной программе все открывается, но как вы помните, нам нужно забрать карту. Мы отключили камеры, включили? Нет. Нет, не отключил я камера. Что вспомнил, что нужно было отключить камеру? Все. Отключили камеры и продолжаем двигаться вперед. Ну не так же. Не хочет открываться Дверца открылась и закрылась. Забираем карту. И попадаем в подвал. Хорошо бы найти фонарь, ребят. Потому что из фонаря меня опять найдут утки. Да здравствую Тутки. прощай, мистер Хайп. Привет, то есть мистер Хайп. А он, чувак, он, он, он вообще находит меня сразу. Как вставить? Прощаем. Так, и падаем вниз. Но мы можем падать вниз. И вот проблема-то в чем? Проблема в том, что я нихера не вижу. А здесь есть утки. Так, подожди, я придумал. Она у нас перезаряжается. Так, а куда мне идти? И сюда. Все, здесь есть утки. Вот они, если я... Э пристально, оказывается, присматриваться и вот эта задумка разработчиков сделать тебе пострашнее все аж мандраж был ждем перезарядочку перезарядочка прошла и пошли в путь дальше хотя бы миллиметр пройдем, если побыстрей может быть и быстрей Поднимаемся наверх. Здесь посветлее, но есть утки, помните, да? Утки это наш свет Вот. Вот они, эти утки. И нужно по посмотреть, будет утку под, э под тележкой. Вот она, тележка. Вот она. Здесь утки нету. Но здесь утка есть. В прошлый раз мы с вами ее и не нашли. И не увидели. О. Вот, я не видел ни одной утки. Где была утка? Внизу не было ни одной утки, как он меня видит. На полу не было ни одной утки. Я это пристально хорошо смотрел. Мы шли с вами и смотрели на. Пол. Мне его доставать не привет. Уже радует. Может, с вами здесь какой раз? А, третий, четвертый, пятый. Шестой. Знаем хотя бы, что мы в правильном направлении двигаемся. Единственное, то, что меня палит, это утки. Дебильные утки. Как же я ненавижу уток. Любите уток. Это просто кошмар какой-то. Стрельнем удачу так, отключил я камеру и здесь мы можем быстренько с рвами до уток дойти надеюсь, что ничего не поменяется было бы хорошо еще поставить сюда лом, и не возвращаться и падать но, скорее всего, я так думаю, что где-то в подвале еще есть на карте. так думаю ну, это мое мнение лично чисто теория моя Возможно, неправда. И мы последнюю часть нам осталось последнюю часть карты найти, и мы ее не можем найти. То бишь, нам нам мешают утки. Вот и по. Да, казалось, казалось бы смешно, но утки нам портят все в этой игре. И темнота. Вот. я обожаю ходить в слепую, знаете ли. Еще мер мерцание, мерцание. Она уж уж ну здесь утка. Подожди, сейчас пройдет мерцание, и мы с тобой продолжим. Блин, уток. Боюсь промыть, и здесь загорелся свет. Я буду собирать всех уток теперь. И... А, вот здесь три утки. Блин, ну у меня места не хватит на уток. Так, ну вроде бы, вроде бы больше Уток нет. А, вон еще вижу дверь. Вот откуда... Откуда ты взялся, скажи мне? Я понимаю, что нельзя. Но если их не трогать, то как мне пройти эту игру? Где я опять оказался? Я буду ждать его здесь. А! а это был глюк. Нет, я не идет. Это был глюк. Но, к сожалению... Время деньги. Ладно, пробуем еще раз. Я я прошлый раз не зря назвал видео самая сложная игра в мире. Действительно так, потому что реально она постоянно меняется. Надо закрыть вот эту дверь. Она мне не мешала. И сейчас мы с вами после вот второго луча. Там здесь аккуратненько. Блин. Все-таки я попал на нее Как же все, блин, быстро меняется Почему ты закрыта? А, вот я помню, наверное 3, 5, 6 Нет? Окей, давай выйдем, посмотрим а, 3, 8, 5, да 0, 3, 8, 5 В принципе, они у нас и до этого были Но это получше Так, пушечка Давайте еще раз Так, что-то странно как-то появилось мне самое вот, знаете, что нравится в этом подвале, это вот эти, как они называются, пыточные, пыточные. Мистер Хайп, походу, жестокий человек. Да, он садомазафакер. Так, ладно, куда дальше-то? Куда дальше идти? Я уже не помню, все поменялось. Все поменялось. Так, значит, мне сюда. Нет. Подожди, не так далеко было все это. Окей, уток значит мы не трогаем, но не поднимать уток. О, о, о. Я чувствую себя шпионом, Джеймсом Бондом. Так, еще одно препятствие и все. Там главное, что я успеваю вот эти пройти препятствия. Так, он опять нас ищет. Надеюсь, что он под стуком не найдет. Он где-то рядом, вс, спала. Он ищет, ищет. Он больно долго ищет, да, блин, Что там треснуло, а? Выключая камеру, двигаемся в подвал. Тут подсказывают люди, что уточек трогать нельзя. Не будем мы уточек трогать. Так, ну что? Поехали вниз. Еще разочек. Главное, какая атмосфера у игры, блин. Страшно. Реально страшно. Аж до дрожь доводит. Детям я бы не рекомендовал это. Психические расстройства. Так, падаю вниз. Вперед. Мне кажется, может есть какой-нибудь другой вход. А? Может, есть какой-нибудь другой вход, а? Но я, я бы кроме этого ничего не нашел. Так, здесь утка. Помехи пройдут. Тут вот эти страшные. Никому не нужные помехи. З зачем они сделаны вообще? Напугать меня. Я и так уже боюсь ходить сюда, в эту игру. Ну как, если не трогать уточек, мы здесь не проедем. Вот смо... уточка у нас прям под... Да. Он сам здесь появляется. Рандомно. Он появляется сам там. Я уток не трогал. Я уток вообще не трогал. Он появился там сам. Как пройти эту игру? Кто мне подскажет? Напишите в комментариях свои советы. У нас уже вторая попытка с вами. Я надеюсь, что... В третий раз мы уже как-нибудь... Вы напишите свои идеи, гениальные идеи, которые... Ведут меня к идеальному прохождению этой игры. Хватило у меня наглости. Так, куда мы идем? Куда мы идем? Главное не запутаться. Да. Вот он сам появился, видишь. Я не знаю, как от него прятаться еще. Окей, я уже... Просто... Бесит. Мистер Хайп. Пожалуйста, не трожьте меня. Дайте пройти мне этот уровень. Ну, ага. Генерация другой мир. Прикольно. Что здесь есть в этом мире? Чего? Пустая комната? Хм. Идеально. Так, ну что. Попытка номер 999. Как избежать террориста маньяка школы Гайд по как обмануть мистера хайпа продолжается. По-моему, этого чувака никак не обмануть, потому что уже два раза он меня ловит просто так. Вооруженный из зубов, возвращаясь в эту комнату страха. По мне, где-то нужно отсидеться. Да, он либо находит меня, либо... Я даже не знаю, у меня логика не доходит до этой игры. В какую сторону я иду? В эту, все правильно. Либо вот здесь нужно подождать какое-то время, пока он. Всего нам нужно три куска карты. А я знаю, Один что из нам них нужно. В этой же а два я... я не чувствую их в подвале или на улице. Наверное, они в соседних комнатах соседних комнатах. Ну вот одну я нашел. Но как выбраться отсюда, чтобы... Подожди. Можем... чтобы нам не падать-то вниз. У нас просто здесь варианта как-то выйти отсюда. Нет. Давайте изучим внутри это помещение. Может быть действительно я не прав. Либо мне как-то нужно резко это все сделать. Потому что в подвале он меня прет Ну сейчас придется пускаться в подвал. Подвала другого выхода просто не существует. В подвале я дохожу до гениальнейшей своей идеи, которую нужно подвинуть. Просто подвинуть э, вагон с углем и казалось бы все. Аллилуйя, но мне мешают... Мистер Хайп. Сколько времени она отпускается? Да, ну я мог бы успеть там. Наверное. Да, наверное, я бы успел. Надо просто это сделать быстренько. Идея такая. Если сейчас не проходим, пробуем там быстро переметнуться. Потому что подвал это моя смерть. Так, уже понял, что... Подвал просто непроходимая часть. Он меня каким-то образом находит здесь. Пустой жук. Потому что я захожу вот сюда, загораются вот эти огоньки. Может быть, как-то здесь есть другой выход отсюда. И я иду совсем не туда. Да вот он уже, все. Он, он, видишь, как только, короче, огни появляются, он появляется сам. Значит, нам нужно успеть, короче, там переметнуться. Когда закрывается клетка, забрать карту и переметнуться. Давайте пробовать. Опа. Это, это опять, опять, опять же... Странная, странная комната, которая меня обманывает. Да. Да. Намекая на мне, что это злая шутка Реально, это злая шутка Потому что я уже злюсь Я очень зол Но здесь я точно попадусь, потому что Я не знаю, куда следовать, если честно И где мистер Хайп? Хм, что это за кнопка? Fire Alarm Понятно, если я включу То будет сигнализация а если попробовать и спрятаться в шкаф? И же хорошие люди здесь находятся, а? Мне даже ничего не нужно выключать. И я уже здесь? Мне даже не, не надо камеры переходить, слушайте. Я столько времени все это делал зря. Боже мой, эта игра меня просто возбуждает. Она пром... поднимает мой... Пипи -пи на верхнюю часть моего организма. Надо успеть. Ха, она здесь быстро. Она здесь быстро опускается. Будь я супергероем, я бы успел. Давайте поизучаем еще эту местность. Я не знаю, просто я в подвале умираю. Это страшно. Как Как это сделать, елки-палки? Пушка, пушка, Пушка! спаси меня, пожалуйста, пушка, как-нибудь. так ха пушка. ха сдала ха программе не заметил. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха это просто какая-то жесть. Добро пожаловать под подвал, подвал, подвал, подвал, подвал, подвал, подвал. Как же выбраться? У меня есть идея. Сейчас будем воплощать ее в реальность. Так, ну это, скорее всего, будет невозможно. Это будет, скорее всего, невозможно. И... Ладно, закроем. Ну что? или к смерти еще раз по-другому по-другому идти я просто давайте попробуем куда-нибудь другое место свернуть что ли была у меня идея сбежать по-другому но к сожалению не получилось здесь тоже проход один а, вот здесь я думаю как мы можем как-то здесь что ли пройти можем эту подвинуть. Нет. А Нам либо вот здесь подняться надо, ребят. Очень кажется реальнее, чтобы пройти как-то вон там. А -а -а, что у нас здесь? Магия, магия, магия. Паркур. Но я здесь нихера не вижу. Был бы, был бы у меня фонарь, было бы проще. Но фонарь, к сожалению, мы с вами просрали в, же, в первом же прохождении. Да, темно как у негров заднице, честно говоря. Здесь. Что у нас здесь? Ух ты. Что это такое? Фонарь. Фонарь, фонарь, фонарь. А, мы можем здесь открыть дверь. А Ёлы-палы. Что я делал до этого? Отлично. У нас есть фонарь. Чего? Не можем ее открыть? А показывать, что можем. Я хотел бы поизучать. Сегодня увели очередной... Очередного пленного, говорят, этот чокнутый ученый ставит над нами опыты. Никто не вернулся, вероятно, следующим буду я. Надежды на спасение нет. Да, я вот так тоже думаю о том, что в э, действительности э, надежды на спасение совсем таки и нету. Мне страшно. Я хотел бы вернуться, вернуться вот сюда. Могу ли я перемещать эти бочки? Нет. Страшно. Но могу ли я... Ага. Ага. Блин, вот если бы еще чуть-чуть, и мы бы с вами запрыгнули бы оттуда бы. Но это В этой игре будет невозможно. Здесь нет паркура. Ладно, пойдемте дальше. Скорее всего, у меня одна смерть, и больше ничего нету в этой игре. Что это за мать его появляется здесь? Сразу же, как я захожу в эту в это помещение. Я бы не хотел этого. Могу ли я как-то здесь спрятаться? Я не могу сюда пройти? Как? Почему? И Утки. Утки. Утки. Сколько здесь жуток, а? Смешно. А вот... Вот это смешно? Вот она, утка. И она прям под баллоном вот этой... И вот он. Я не знаю, это баг какой-то. Серьезно, это баг? Потому что я даже утку не тронул. Меня эта игра уже вынесла. те мои нервы. <звы> <звы> <звы> Мне эти два куска карты уже поперек горла стоят, если честно. я понимаю что и весело это кроме мистера хайпа есть еще один антагонист походу. Но... нам всего то вот нужно достать вот эти два кусочка карты один я нашел один я принес сюда вот остальные части карт. ладно пойдемте опять В поиски приключений будем думать Пока у меня вот в голове больше не возникает никакого плана действий, никакого плеска и нужных моментов. Их нужных моментов. Так, поехали дальше. Мне, если честно, уже пересохло в горе от, от эмоций и всего прочего. Жму. В... Жму... А -а -а, Ёлки-палки, я не нашел. Что значит не закрывать двери, а? Ладно, это все равно была другая генерация мира, нам нужно отсюда идти. Я спаливаю сразу на второй генерации, потому что на мне неудобно. Здесь я уже сразу попадаю в мир, где мне нужно просто забрать э -э пушку. И сразу попасть в комнату С В принципе, вы, наверное, заметили В какую сторону? В эту сторону или в эту сторону? Я вот не помню В эту Нет Неправильно я мыслю Ладно, подождем немного и мне уже, Я уже устал танцевать Танго Честно, реальное танго посмотреть что... утки утки утки утки утки утки утки утки утки утки может быть все же рискнуть нажать на эту кнопку и спрятаться где-нибудь в шкафах так он прибегает сюда сюда сразу выключить э, сигнализацию это очень плохо Понять бы этого мистера Хайпа. Как ты работаешь, мистер Хайп? Какой у тебя график работы? Я решил э, проверить другие комнаты сначала. Что еще меня ждет здесь? Может быть, есть. Ага. Я надеюсь, ты не сюда идешь. Сука. Какая же ты тварь! Это реально психическое расстройство. Это нужно просто... стальные. нервы. А? Да. То есть, то есть. Еще толкового нету. А зачем он не Он не одевается. Ты можешь только... Предмет перемещать. Либо... не лут игра. Да, он меня не Как же... Ёлки-палки его обмануть, а? Не же не зря эти инструменты дает, дают, ёлки-палки. Пойди, пооткрывай все ящики. Я не понимаю, почему в комнате страха, где... Почему он меня находит там? По сути... Я... Ну, это понятно, то, что это его, скорее всего, такое... Тайное... Логово. Вот эта комната. Что за комната? Здесь я появляюсь. Прятаться. Вот, вот здесь прятаться. Идеальное место. Но сейчас я опять попадусь ему сто процентов, потому что мы заходим опять с рандома другого но попытаюсь конечно же это скорее всего бегство ребята от мистера хайпа это не хождение это бегство как избежать от него вот здесь он нас сразу палит то он не тронет главное чтобы он нас не нашел когда жотый значок это самое главное вижу что у тих он рядом так, я камеру отключил. Нет. Это просто нереально, понимаешь? Она слишком быстро закрывается. Очень быстро. Если та нижняя, она долго закрывается, я даже в присядке не успеваю ничего сделать. Я понимаю, что у меня больше нет выхода. Больше нет выхода. Здесь тупик. но это реально вот э, тяжело особенно с первого раза все это сделать да этот кусок карты я и находил я вот думаю как вот здесь пролететь Окей, был бы я Карл но я бы пролетел фонарь внизу я уже в подвале уже упал Здесь жутко, а? Он уже все шманали здесь. Куда ты побежала? Что это нет. нет. Он меня все равно поймает. Это как прятки, понимаешь? Это, это да, прятки со смертью. Да, я здесь был. Он здесь сразу после того, как я захожу сюда. Uh, он появляется uh, почему-то здесь внизу, хотя я обхожу вот эти все, видишь, uh, вот здесь уточка, и вон он, видишь, уже бегает, он уже сюда идет, а я как бы не успеваю, а здесь мне спрятаться, понимаешь, нигде. а он сейчас вот здесь появится. Ну, что, друзья мои на сегодня опять все попытка номер два прошла неудачно да. я попытаюсь что-то сделать из этого ролик я думаю что будет интересно Ладно, спасибо всем за внимание огромное благодарность всем новым подписчикам кто подписался на меня